запись пошла приветствую друзья приветствую сообщество. сегодня 23 сентября 2021 года это значит уже совсем близко близко осталось до нашего нового рывка до да? считанные месяцы и мы начнем новое движение активное уже не среди аудитории которые мы работали до этого момента до да? среди аудитории хайп-индустрии, среди аудитории MLM-индустрии, но мы выходим на новый уровень. И все прекрасно уже понимают, что мы отходим, потихоньку отходим от MLM-составляющей, переходим на, на мир, так сказать, мир с новым технологиям, технологиям, которые будет необходимо каждому криптоэнтузиасту, а также многим компаниям, которые сегодня уже известны. Вот, мы в новом блокчейне создаем и внедряем систему, которая решает вопросы криптокомпании и для, для них, да, то есть услуги для них, чтобы вывести полностью криптоиндустрию на более другой и высокий уровень. То есть, другими словами, мы новым технологиям, Будем решать конкретные задачи, конкретные задачи, которые, которые сделать фурор в крипто в сообществе в мире в целом. И поэтому те партнеры, те наши участники нашего сообщества, которые сегодня накапливают вебкоин, вы на правильном пути. И многие да, лидеры наших проектов задают мне вопросы. Что делать нашим командам, кто, у кого уже есть вебкоин? Цена маленькая, то есть это понятно, по, той, по этой цене продавать невыгодно. Что же тогда им делать? Вот я даю ответ. Храните, храните, оберегайте. Осталось совсем чуть-чуть, немного времени, немного месяцев, как вы поймете, над чем мы конкретно работаем. Естественно, я много что не говорю, многие меня осуждают. Зачем тогда Искандер брифинги проводит, зачем какие-то презентации проводить, если полностью ничего не говорит. Вот. И на это есть объяснение, после того, как когда все выйдет, то есть у вас все по полочкам станется. То есть, поэтому я не могу по-другому аргументировать, по-другому призывать, только... А, только поверить да поверить и просто холдить то есть сделать так сказать ставку ставку которая может изменить полностью полностью возможно ваша финансовая так сказать статус в ближайшие годы ближайший год два который коренным образом изменит то сделанное то правильное решение которое вы сделаете сегодня сохранив в эпкон да многие партнеры продают но тем не менее как бы не продавали бы все равно оставляют, оставляют, да, и это мудро, это правильно. То есть, вот, э, те проекты, которые сегодня работают, э, э, заходить по той цене, которая сегодня, это тоже э, очень даже логично и правильно. Я даже пример приведу, да, вот многие сегодня инвестируют в биткоин. Те, кто инвестировали, допустим, два года, три года назад, покупая по 3000, по 5000 долларов за один биткоин, а сегодня их ожидания трехлетние ожидания она оправдалась она оправдалась потому что они сделали 10 иксов смотрите теперь давайте параллель проведем с вебкоином. Вебкоин сегодня стоит а 10 15 центов до да? даже ну, 13 центов давайте цену 13 какого шанс инвестировать в coinин и через три года сделать 10 иксов даже если цена поднимется до 1 доллара и 30 центов да то есть купив сегодня по 13 центов продав по доллар 30 то есть у вас есть возможность сделать 10 иксов пускай даже на это уйдет три года но я не говорю про трех лет а теперь давайте параллельно ну, также опять же с биткоином приведем купив сегодня инвестировав по тем, по тем же 43 тысяч по 43 тысячи долларов чтобы 10 иксов сделать это биткоину нужно должно то есть стоимость биткоина нужно быть 430 тысяч долларов и честно как крипто криптоэнтузиаст я верю что и биткоин будет и 400 тысяч миллион будет но вопрос когда то есть если мы видим график биткоина то с промежутком 3-5 лет только делает 10 иксов да но ну, средний примерно три года то есть вот на те же три 3, 3 года то есть в принципе в принципе инвестирования если сравнить куда лучше инвестировать биткоин или вебкоин то конечно же вебкоин это я при том что пример привел в десятикратном росте но то предложение которое мы хотим сделать оно точно не будет 10, ну, то есть оно даст рост не только не десятикратным а возможно сто возможно 50 конечно вы сейчас можете сказать да вот ты опять обещаешь, какие-то прогнозы ставишь. Я прогнозы не ставлю на 2 месяца вперед на три месяца вперед. Да? Я говорю о трехлетнем промежутке. Но что такое три года? Что такое три года? Если вы устроите сегодня в компанию какую-то перспективную, станете топ-менеджером в течение трех лет и будете получать хорошую зарплату в течение трех лет жизнь ваша изменится, именно в финансовом плане, то есть, я не думаю, то есть, за три года, то есть, если, или если вы сейчас будете осваивать новую профессию, которая может приносить в будущем хорошие доходы, разве за три года вы освоите профессию, чтобы оно окупилось то обучение, которое вы за три года получили, и поэтому для чего эти параллели делают? Для того, чтобы вы понимали, что <связь> те инвесторы, те э э энтузиасты, именно вебкоина, да, а таких немало сегодня, то есть, которые покупают прикупают и холдят делают самую правильную инвестицию возможно даже если просто как я уже сказал как я уже параллели привел с инвестициями bitcoin или в другие криптовалюты именно так и произойдет то есть поэтому я хочу сейчас именно донести и сказать людям которые за это время копят, накапливать райду, накапливать вы правильно делаете. И с появлением нового блокчейна, естественно, таких предложений, которые сегодня дает VKAвто, которые сегодня дает а, бинар да, по добыче райду, таких процентов и таких предложений уже не будет. Я не говорю, что при появлении новом блокчейне не будет эмиссии, не будет некого стейкинга, да, но а, таких процентов... Естественно, не будет, поэтому пользуйтесь тем моментом, теми возможностями, которые сегодня предоставляется Сегодня почему-то а, те предложения, которые с бинаром, да, с тем же конечном кажутся очень а, невыгодными. Да. Многие а, ну вот я разговариваю с некоторыми командами, иногда бывает с лидерами, разговариваю, да, что происходит, что происходит в командах, что, что говорят люди. То есть, я интересуюсь, я читаю иногда чат, то есть я понимаю, что. Для многих почему-то кажется, те предложения, которые у нас есть, очень такими неинтересными, невыгодными, да, и новички тоже, несмотря на то, что новички идут, все равно, и наше сообщество все равно растет, несмотря на то, что многие почему-то разочаровались. Но я понимаю, из-за чего разочарование. То есть, это мировая практика. То есть, лето, многие уехали, многие. Э -э -э так сказать, проект, да, именно финансовые пирамиды соскамились, и сосками все очень громко, там, таким скамом, что люди от страха начали воспринимать все под одну, гребенку, и также и нашу компанию, то есть, и наши э, проекты, которые были в рамках сообщества, то есть, под одну гребенку. Вот, многие э, уже крест поставили на нашу компанию, что у нас скам, то есть, ну, я хочу сказать, что э, скам это... Ну, вы понимаете, что это такое, да, скам – это обман, это мошенничество. То есть нашей компании за на протяжении вот уже около, уже скоро будет три года, то есть ни, со стороны администрации не было ни одного обмана, не было ни разу, чтобы выводы мы э, закрывали или чтобы э, э, ожидаемые полученные токены, э, выплаты каким-то образом задерживались, да, за исключением там, когда мы… Э, немного сокращали, немного сокращали в периоде, да, то есть уменьшали в периоде, но опять же, опять же, все, что было заявлено на сайте, то есть все было выполнено, выполнено, и поэтому это, это я сразу используя момента просто хочу сказать партнерам, которые с нами работали, да, со мной проводили зума сегодня говорят что это скам и все такое я просто хотел им также донести вот поэтому мы будем дальше работать компания не закрывается сейчас вот период отдыхов или как курортный да, сезон закончился В сентябре конечно все как сказать заняты учебой детей своих или вузы всякие да. Но вы знаете, что в октябре уже многие люди уже успокаиваются, начинают смотреть возможности, смотреть, искать а, перспективные предложения. И, естественно, то есть обратят внимание также и на наше предложение. А, потому что а, у нас есть а, уже история, у нас есть а, экосистема, у нас есть сообщество, есть уже почти трехлетняя история а, История именно работы и развития. Вот. Поэтому э, хочу что сказать: еще немного еще немного времени осталось буквально несколько месяцев, и мы презентуем наш блокчейн с таким предложением, который будет заинтересован весь мир. И э, сегодняшний, так сказать, участник сообщества, или я могу сказать, даже бизнес-ангелы да, или инвесторы будут вознаграждены за свою веру и за свое терпение и ожидание. Ни один бизнес никогда не приносил большие X, большие доходы на протяжении там нескольких месяцев. Да? Это было только в финансовых пирамидах и то в маленькой горской людей. То есть инвесторы в серьезные компании, в серьезные технологии всегда. Нужно было ожидать промежуток времени. Поэтому мы просто проходим этот период. Мы просто проходим этот период. Вот. Поэтому я заканчиваю свой такой монолог. Вот мне просто накипело, мне надо было сказать, потому что я вижу одни те же вопросы. Я не понимаю, неужели вы не Неужели люди не понимают? Я не понимаю, почему не понимаю. бывало у вас такой жизни, когда вы не понимаете, почему он не понимает? это нормально это нормально это естественно так теперь я перехожу к вопросам буду читать и отвечать сказать, что соцсет будет дальше АЦЦ, как я уже и объявлял от будет применяться во всех проектах нашей экосистемы. и уже в скором времени будут новости где мы объявим да то есть я сейчас дату не говорю я сегодня в администрации спрашивал я могу сегодня дату сказать могла мне сказали не, не не пока пока пока потому что нам нужно еще кое-что доделать то есть в скором времени отцесс будет применяться в бинаре какую какая дата какое числа я сейчас не скажу да но это уже совсем в ближайшее время так о проекте Кубера Кубера Кубера по-моему это одно из э, гильдии гильдии гильдии э, в проекте Golden Ratio то есть ознакомиться вы можете в чате кубера там он все расскажет и покажет как можно зарабатывать на гильдии кубера будет ли применяться в бинарии, об этом я уже сказал так следующий вопрос здравствуйте ска вопрос будет ли представлен какие-либо технологии компании века в москве на форуме в октябре в октябре не будет предоставлен будет только информация так что сегодня имеется то есть в октябре информация о новом блокчейне пока мы умалчиваем, то есть мы умалчиваем, мы же понимаем, что кто кто на форуме находится, прямые наши конкуренты, которые ходят как бы за как бы все пронюхали. То есть конечно мы предоставим ту информацию, которая на сегодня имеется, а ту информацию, которая будет уже на следующем году предоставится то есть то мы пока умолчим и молчим будем умолчивать услышала что проекты будут закрыты это как как будет золотым сечением смотрите золотое сечение оно будет работать проекты закрыты они не смотрите у нас было много проектов которые были закрыты помните future investment там еще какие проекты то есть у нас периодами бывает, что проекты становятся неактуальными актуальными они закрываются, но закрываются не в ущерб людям, а всегда все депозиты отрабатывают до конца срока. И поэтому те проекты, которые вы сегодня создаете депозиты или ставите, создаются, вы не переживайте, потому что потому что никто не будет отделен, никто, то есть никого просто Забрать инвестиции, то есть мы такого не делаем, да, то есть, кто с нами уже больше двух лет, те знают, как мы закрываем проект. Мы закрываем проект точно не с камня, не кидая, внезапно не закрывая. А это заведомо будет оповещено, заведомо, все это то есть, мы, если закрываем, мы просто перестаем принимать новые депозиты да или перестаем то есть новые стейкинги или новые инвестиции то есть мы просто перестаем но те которые созданы они всегда то есть если какие-то проекты у нас закроются, то это не из-за того что мы просто так захотели и закрыли нет это все есть то есть мы проводим статистику то есть мы делаем все чтобы каждый человек который в нашем проекте никогда не был ущербе или минусе то есть минус может быть только тогда когда человек на эмоциях то да, то есть продает ниже курса который покупал или ниже выгоды себе то есть и фиксирует убытки только в таком случае вот таких тоже было единицы а если были то проходит время и не понимали что совершили ошибку а надо было просто подождать не бывает больших денег не ожидав определенное время не бывает больших денег за пять минут хотя бывает но в игровых автоматах или в казино да, то есть но опять же то есть для этого нужно наверное иметь какой-то особый склад ума или характера то есть это не то место если хотите в казино поиграть это точно не в нашем сообществе в казино можете поиграть он у метро в игровых автоматах в тех странах где разрешено, ну или онлайн казино поиграть, но не здесь, здесь не играть. Как будет дело обстоять с ФСТ? То есть сегодня ФСТ ä, применяется века авто также в ФСТ будут и другие определенные, возможно, то есть применение, но с, из изначально с самого начала ФСТ была создана только для ускорения автодепозитов века авто. Призм вектор работать будет, призм вектор работать скорее всего не будет, потому что призм векторе фонд закончился. Мы сейчас делаем статистику, да, то есть все стейкинг, которые были созданы, они отработают до конца срока, те купленные лицензии, которые, мы это все сейчас собираем, статистику для того, чтобы все выявить, как обстоят дела вообще чтобы каждый наш партнер Президент Вектора не был ущерб то есть мы это все будем учитывать. Поэтому я сейчас забегал вперед, то есть наверняка сейчас после этого вебинара с администрацией меня чуть-чуть поругают, что я прежде информацию даю, да. Но а, Президент Вектор она уработала за счет фонда, который собирается за счет лицензии если вы помните, да, и фонд уже как бы распределен именно по инвесторам, то есть на протяжении года призм вектор работал, и я думаю, я уверен, что те, кто активно использовали призм вектор, работал. То есть они ощутили прибыль, получили, и многие хорошо так сказать, заработали за счет того, что участвовали в призм векторе. Вот. Это не значит, что мы сайт закроем, это не значит, что мы на этом сейчас все, все снесем и все. Нет, у нас там есть Гнт, то есть мы дадим ответ, каким образом ГНТ применять в других проектах как их обналичить да? мы дадим ответ про лицензии которые недавно куплены мы дадим ответ дадим полностью статистику сколько людьми заработано за период этого прошлого года какие успехи какие достижения были сделаны призем векторе но когда мы запускали призем мы надеялись на то что это предложение будет интересно именно для сообщества призм но с первых же дней как мы стартовали к сожалению лидеры призом в своих командных чатах начали критиковать о нас начали осуждать людей которые хотят зайти в призом вектора ну я могу так сказать оно не пошло но это не значит что у нее не было успехов это не значит что люди там не заработали То есть там было мало людей горска с нашего сообщества очень мало людей участвовала сообщества призом тоже совсем мало да то есть там как-то так чуть-чуть он, оно не было таким прям э, фееричным таким проектом или там активным проектом или таким значимым проектом да но тем не менее все обязательства по призму и если алгоритм оно отработало на 100 а может даже на 200 процентов и об этом мы уже в следующих брифингах подробно э, дадим информацию, как она работала, сколько там были успехов, какие результаты были, мы по презентации расскажем. И также полностью расскажем, как дальше часть ну, то есть имеющие ДЖНТ, то есть каким образом будут, могут использовать и как применить. Здравствуйте всем! Когда решится проблема с векавто, ну, на векавто я не вижу проблему то есть на векавто это единственная сегодняшний так сказать, проекта, где можно очень хорошо накопить а, монеты век поэтому мы скоро там сделаем корректировки определенные но я вам скажу что то предложение которое сегодня по векам то, те, кто пользуется это лучшее предложение которое на сегодняшний день но ну, это лично мое мнение самое лучшее предложение а, почему потому что нам придется там определенные корректировки делать и, и тогда вы ну, то есть она тоже будет выгодно это не значит что там мы совсем сделаем все плохо мы обычно делаем только хорошо да но тем не менее по Павика то там нет проблем там есть проблема только в том что то что есть участники которые после первого так сказать отработки депозита начинают выводить и продавать по 13 мп. это естественно это нелогично и неразумно то есть то есть у тех да проблемы то есть но ну, это их решение каждого решения но кто услышал лидеров кто услышал меня на вебинарах кто увеличивает свои депозиты то там только плюсы и очень хорошие плюсы и сканер будете когда будете в москве Вот точно я не могу сказать когда я буду в москве но я уверен что обязательно буду в москве то есть в этом году я не знаю, я не успеваю, но на следующий год уже буду сам лично презентовать тот продукт, который мы блокчейн 2.0, который мы запустим уже на следующ, в следующем году на блокчейн форумах я обязательно буду участвовать, потому что мне нужно будет презентовать не не только в Москве, и я обязательно буду и в Соединенных Штатах презентовать, и в Гонконге презентовать, потому что это будет мировым. Проектом, да, мировым проектом. Слово будет один к одному. Дмитрий, я сейчас не могу сказать, один к одному или нет. То есть сейчас я больше сосредоточен на качестве именно той работы, на которой мы сейчас работаем. Я больше на это сосредоточен. В сути, держать и умножать cc Татьяна, конечно, есть в этом смысл на данный момент, но я как. Как я уже сказал, что во всех проектах будут корректировки. То есть поэтому все возможности, что сейчас есть, умножение днт умножение ЦЦ, века веков-веков. То есть пользуйтесь, пользуйтесь. Это недолго будет, особенно когда блокчейн 2.0 выйдет. То есть нам будет уже совсем другие условия. И поэтому те условия, которые сегодня предоставлены, их нужно по максимуму использовать. Какие планы по веках? Как я наверное, уже ответил на вопрос. какие изменения будут? Вот по PrismVector я отдельный брифинг проведу уже в скором времени, то есть как только получу отмашку от администрации, что все мы готовы запуск, то есть вводить корректировки определенные, то я сразу скажу новости. Снова эмиссия весной век будет добываться в каком проекте? Будут другие системы, да, прямо на кошельке на то есть... Определенные условия будет, таким образом будет добываться новый век, новый век будет добываться уже на блокчейне. Вы говорили еще в июне, что через два месяца будет проект новый масштаб на век, но его до сих пор нет. Почему? Потому что, да, был такой период, когда мы хотели, так сказать, летний проект сделать. Но потом мы поняли, что мы не можем распыляться мы не можем рассеивать специалистов которые сегодня работают над более важными делами да? а сделать какой-то проектик лишь бы там как-нибудь чтоб типа наше сообщество типа, дальше продолжает проект создать мы приняли решение что это будет не совсем и Корейка с нашей стороны не совсем будет э, плодотворным. То есть мы все вешали за и против, хотя бы была определенная идея сработать с несколькими топовыми монетами. Но мы понимаем, что, как сказать, при посчете, работая с другими монетами, это значит создавать какой-то подтип финансовой пирамиды Я противник финансовых пирамид, я не люблю финансовых и и не хотелось бы, чтобы в нашем сообществе было что-то типа финансовой пирамиды. И работая с другими монетами, с другими криптовалютами, не имея, как сказать, полного, как сказать, уверенности, что мы по всем обязательно выполним, зачем нам это делать. Есть, поэтому мы отказались от этой идеи, вот. и поэтому, так сказать, мы и не запустились. Будут ли закрытые черные рынки сообществ только скажите спасибо разве не так черные рынки они всегда будут Вы знаете у биткоина сколько черных рынков? то что на бирже на бирже торгуется торгуются по моему если я не ошибаюсь всего миллион биткоинов. Вот представьте всего сколько там около 19 миллионов биткоинов а именно крутится всего лишь один миллион Это по всем биржам вместе взятый. А остальные 5-6 миллионов, оно в чер черном, на черном рынке, да, на черном рынке. Поэтому черный рынок он всегда будет. То есть это неизбежно. И, и как, как например, э, если кто-то создаст чат, я же, ну, допустим, в том же Телеграме, у меня же нету доступа, чтобы их закрыть. Вы понимаете, да? Вот. да, я не приветствую черный рынок, то есть, но какие-то прям санкции кому-то водители или блокировать то есть я не имею такую возможность интересует дальнейшая работа века в какие возможные изменения так это мы пока пропустим искренне вы говорили что осенью будет про так это я прочитал в россии блокировали карты начинать когда же мы дождемся своих как я уже говорил что наши карты будет как только на бирже будет объем превысит более 200 тысяч долларов суточного объема и тогда мы сразу же и запустим Почему наша компания не может соскамиться? Это задают мне вопрос. Наша компания никак не может соскамиться, потому что мы не берем финансы в доверительное управление, якобы, якобы торгуем, или якобы мы куда-то вкладываем. То есть тогда, ну, там, есть процент, да, именно с валютой, которую мы не имеем, то там есть скамп. Ну, например, если я доллары возьму, ну, представьте, по 30%, где я, где я вам на торгую или где я вам заработаю 30%, как я обеспечу. То есть, естественно, придется выплачивать от нового поступивших долларов, выплачивать и когда-то сосканиться. Если я буду принимать биткоины, пускай даже по 10% в месяц, где же я вам 10% биткоинов найду, и мне придется <coughs> выплаты совершать от нового приходящих. Если я возьму допустим, ну, компания, да, начнет, допустим, позиционировать, что принимает а, те же лайткоины, эфир, ну, то есть это все финансово пирамида. И поэтому вся, все компании в интернете, которые обещают там по 15%, по 30%, по 50% в месяц, все это финансовая пирамида. То есть, если принимается валюта, которую не имеется, это финансовая пирамида. Не влазите туда, не входите, не рискуйте. А если вы такой игрок и хотите порисковать, да? Или вам лидер сказал, что он там знаком с админом, и там точно все будет хорошо. Ну, не уходите от такого лидера. Потому что этот лидер, который так говорит, это это не лидер. Это это человек, который ведет вас на убой. Вот. И наверняка вы с ним уже были на нескольких убоев. И дальше идете за ним. Поэтому э, наша компания, все э, депозиты, которые выплачиваются по, э, по нашим проектам, это эмиссия. То есть мы назва, начали называть тогда депозиты, где это, чтобы было более знакомо для понимания людей. Да? Но все проекты, которые в нашей системе, это эмиссия той монеты, которой мы являемся производителем. Вы понимаете? Мы принимаем депозит в той валюте, которой мы являемся производителем. И выдаем проценты той валюты, которые мы имеем, то есть, так сказать, являемся производителем. То есть, это я уже уже доступными словами говорю. То есть, если сейчас пропустить стейкинг, эмиссия майнинг, если все это убрать, да, вот простыми словами сказать, то есть, как она может соскальзывать? Да никак. То есть, единственное, как я уже говорил, то есть, мы можем только проектов не перестать принимать инвестиции или стейкинг удержание от рынков да потому что каждый процент мы можем просчитать мы можем просчитать сколько можно принять депозиты и сколько мы можем уплатить потому что сколько у нас допустим имеется в фонде а, монеток да то есть поэтому то есть почему она сосканется она никак не может сосканется На новом блокчейне век тоже будет заморожен на 15 лет Нет, там она полностью децентрализована, и нанин будет именно по по этапу вы правы то есть тут, там просто другая система другой механизм поэтому я уже не смогу сказать что она заморожена она будет появляться так сказать появляться именно на рынок за счет за счет за счет поддержания сети то есть мы вводим такую систему, чтобы каждый человек мог спокойно, так сказать, доступно иметь э, своими ресурсами, то есть доступными ресурсами поддержания сети, за это получать э, вознаграждение, да, и также э, делаем систему, где э, именно комиссионные транзакции будут распределяться по кошелькам, то есть таким образом по сути оно и будет выходить, но будет выходить планово-планово, э, и под, по сути, по тому же алгоритму, что у нас было и вебкоин, э, блокчейн первая, да? то есть, по сути, по такому же алгоритму, может быть, даже чуть-чуть сложнее, то есть, вот поэтому э, такой огромной эмиссии, как первые два года не будет. То есть, если вы помните э, алгоритм э, выхода монет, то первый год у нас 5 миллионов вышло, второй там будет три с половиной миллиона у нас вышло, да, и поэтому остановили до следующего года, а следующий год уже на блокчейн два то там уже намного меньше будет выходить. Намного меньше будет выходить. поэтому возможность которые сегодня есть по монете райду и по монете век используйтесь поэтому я еще раз обращаю внимание что веков то сейчас само то это единственный проект как заполучить векоин единственный проект вот. другой проект хороший это golden rating да ну там нужно больше ждать может быть больше этому сразу падает хорошо то есть если даже скорость добычи века авто взять и скорость добычи Golden Ration, она почти одинаковая, я могу сказать, по срокам, наверное, скорее всего, одинаковая. Есть, поначалу она была быстрее, то есть можно было сразу быстро срубить. То есть, сегодня уже чуть замедлилось, но тем не менее, не менее прибыльная, чем и века, поэтому Но единственное, в Golden Ration, там не идет эмиссия, а в то идет эмиссия. Поэтому... Продю, те, кто хочет и видеть и заработать, надо, наверное, вот эти два проекта активно продвигать. AirCraft и, и и Golden <coughs> А скоро статьи Пять сказал, <да>? <пять> Так, что касается депозитариев, как вы на это смотрите, какую видите перспективу этому лично судьба ваша мнение. Вы имеете депозитариев чего? А если по бирже, то или что что вы имеете в виду. или это новый проект вы имеете в депозитарии чтобы люди могли опять же на депозиты то есть но ну, опять же зачем если мы сейчас от всех депозитарий по сути уходим если еслислов будет не один канал то обычные веки века авто будут оценятся одинак или по-разному я думаю по-разному если это будет не один канал то по-разному поэтому опять же века подсказка века что с профитботами? Есть ли перспектива туда инвестировать? Смотрите, любое, то есть, если вы инвестируете в профитбот, это не, если там будут и какие-то введены коррекции, то ваш депозит в профитботе, оно все равно отработает по тем условиям на момент, который вы инвестировали. Поэтому, конечно, есть перспектива, конечно, конечно есть. Здравствуйте, вопрос первый. По вашим вебинарам становится ясно, что будет своп для перехода блокчейна век 1.0 на блокчейн веc 2. Однозначно, то есть будет. Свод. На каких условиях будет этот своп? Например, как это было при переходе на век то есть десятка, или есть другие цифры? Пока цифры никаких нет Пока цифры никаких я не могу сказать. Но переход будет, это нормально. То есть мы на райду райду запустили на эфире, да? Когда мы увидели, что, в принципе, можем на троне делать, мы сделали своп. То есть перешли с одного сети на другую. То есть там создали другие монеты и перешли на другую сеть. Это называется своп. Вот когда появится блокчейн 2.0, то есть это два разных сети. Естественно, нам нужно будет с одного сети переходить на другую. То есть произойдет своп. Вот каким образом будет происходить своп? Если раньше мы через один сайт делали, если там через депозиты делали, да, который в проекте, то в 2.0 там будет... Другие условия, другие не условия, а другие э, применены другие технологии для перехода на блокчейн 2.0. Поэтому, э, опять же, с кем я лично разговариваю, у, у тех обычно возникает такой: А, я понял, короче, надо веки надо, с... значит, скупать. Вот, жаль, я через экран не могу это передать, да? хотя я все то же самое. Так, дальше. А второго уточнения по первому вопросу: какой процент мы каждый день? Пш, опять же, не могу сейчас ничего. Новый 2.0 будет анонимным, как, Манера. Анонимным, как Манера. В смысле смысл будет? Вы имеете в виду, не будет ли исходной код что ли доступный, или что вы имеете в виду? То есть ну, никак так, когда и плюс у Манеру, если сравнивать манер вообще, я думаю, не стоит, потому что у Манеру там ряд других проблем, которые ну, по сути у нас не будет. Когда закончится эмиссия век на веков, а что, что будет с площадкой? Вот в скором времени, а сейчас мы собираем статистику в скором времени мы скажем. Но пока те условия, что сейчас, пока еще действуют, успейте туда зайти. На новом блокчейне, главным будет с века конечно то есть мы перейдем с одной на другой а также и на райда будет слов то есть мы с перейдем на наш блокчейн без комиссион сейчас мы на троне платим комиссии по райду а там не будем а плюс еще на кошельках блокчейн век там без райда никак не обойтись поэтому в бинаре сейчас надо бинар качать райдо собирать без райдо тяжело будет если даже у вас есть веки много веков, то вы там на кошельке много чего не сделаете без райда. Все равно нужно Будет ли листинг век на бинансе? Однозначно. Я уверен, что придет день, когда век будет на бинансе. Именно в топах. Я бы этом не сомневаюсь, я в этом Я это всегда говорил вам. И это придет. Вот, рано или поздно. Как именно повлияет блокчейн на монету в И За счет чего ожидаем рост? За счет экономики? за счет популярности самого блокчейна, за счет ограниченной эмиссии, много, за счет применения, за счет пазл-маркета, за счет э, того, что э, много магазинов подключится. То есть веб это век, это это век, понимаете, век на века, то есть век, это блок это блокчейн на века, это монета на века, это э, это э, Понятная криптовалюта, возможно, самая понятная криптовалюта в мире. Она экологичная. ВЕК это валюта, она международная валюта. Тут много о чем можно сказать ВЕК, то есть и э, не просто так оно на, названо изначально. в интернет монета, да, то есть. Вот. И, э, естественно, это название, но э, приобретет э, свою Полное понимание или полное значение, буквально через год, два, три, может быть, да. То есть я не обещаю, что все это будет там за полгода или за год. То есть мне это нужно время. Вот. Даже эфириум, да, сегодня такой популярный, известный, да? ему mm -hmm. нужно было не один год пройти. Я уже не говорю про биткоин или еще другие. Я не хочу какие-то параллели или сравнивать, или еще что-то. У каждой монеты свой путь, своя судьба, да. то есть своя роль э, на рынке то есть и также у бакой на будет своя, своя роль Но для этого нужно определенное время и поэтому относитесь к, этому, к этой компании как э, что-то глобальное как что-то долгосрочное как что-то основательное, как э, что-то что поменяет мир э, поменяет, поменяет мышление поменяет э, людей поменяет э, индустрию. А, и не зря я эти слова произношу именно в таком порядке, потому что это все будет потом открываться. Что делать с первого, первого поколения? Смотрите, в первом поколении у вас была возможность в бинаре пользоваться. Сейчас в скором времени появится еще раз возможность использовать его в бинаре. Можно ли перевести от ССС из рации Викафту? ли лимиты? Так, Вик от конечно, можно перевести. По поводу условий там у спонсоров спросите, потому что там мы условия ввели, но я уже точно не помню, какие-то ограничения есть, но по зависимости от лицензии скорее всего, на зависимости от лицензии. Возможно разморозить старый бинар досрочно. Есть возможность, да. У нас была мысль, буквально у нас было, когда позавчера, по-моему, э, или вчера, не, позавчера, да. У нас было собрание администрации и поднимался этот вопрос. В принципе, я не против. В принципе, я не против, но для этого мне скоро соберут информацию и уже в ближайшее время мы дадим дадим э, информацию, новости опять же недели две то есть по досрочном сейчас буквально секунду досрочное будет скорее всего так дальше она блокчейн так и останется 21 да так и останется века то будет депозиты в ра и будет ли новая матрицы на ра новые матрицы на раз скорее всего будут века то будут ли рада возможно скорее всего что там определенные депозиты да будут в ра если возможность для ускорения процесс движения чьих матрий система уже не успевать за да, вот какие-то решения в ближайшее время планируются уже пока нет нет Потерпите. У нас есть идеи, есть решения, но на это нужно немного времени. Да? Пока мы за всем не успеваем. Но пока давайте пока потерпим, да. То есть, да, последнее деление было, конечно, что-то ужасно. Я сам не мог понять, не могу зайти. как уже. то есть нужно потерпеть, да. Мы обязательно оптимизируем. У нас есть немало идей, как оптимизировать. Но давайте, пока оставим как есть. есть, да, я согласен, неудобно, пока уже приходится по неделю, там целую неделю ждать, да, Но давайте пока подождем недели, это того стоит, после мы оптимизируем. Механизм стейкинг века. века будет кошельки, а здесь радио ради процент, ну примерно. Так, marketplace будет работать под кем же, плюс как project Min. Ну, если вы говорите о взаимовыгодном э, э, взаимовыгодной сделке, да. Если вы э, Project вы называете э, название какой-то компании, то я не тогда я не понимаю, о чем вы говорите. То есть, если вы здесь имеете в виду о взаимовы, то есть о э, выгодной сделке, то да, там будет очень выгодная сделка, И не только. Э, двухсторонние даже трехсторонние то есть человек который так сказать, стал менеджером помог магазину продвигаться и человек который посодействовал покупателю купить именно на этом рынке то есть тут получается некое трехстороннее выгодная сделка. То есть оно будет немного другая, если, например, в обычных магазинах есть две стороны, да, покупатель и продавец. То тут вклинивается у нас, то есть в системе у нас есть еще третья личность, которая будет тоже иметь выгоду. Вот. <coughs> Поэтому да, будет возможность развернуть свою ноду и получить комиссию. Да, да. на 2.0 это полная дезинфразированная система, где можно будет подключить свою ноду. Бинар будет работать в ближайшие два года? Да, скорее всего, да. Почему не выводится век с бинара старого? У нас было на Мерчанде там сбой, по-моему, 7-часовой, по-моему. Вот. Уже исправлен, два часа назад исправлено То есть сейчас уже должно уже выводы приходить. То есть, вот. Ну, это техника, да, как говорится. То есть везде бывают сбои. Именно на старом бинаре на Мерчанде был сбой. Там было нужно было мое вмешательство, а я был в дороге, и это, это, этот вопрос должен ну, вообще решаться очень быстро. Но э, я как-то не подозревал, что такое может произойти, и потом я как-то узнал, остановился, быстро решил, то есть сейчас оно должно уже работать вот так у нас буквально три минуты и на этом наш брифинг будет завершён хочу узнать ваше мнение по депозитарию на нашей бирже какую бить перспективу ложить сидите очень большую перспективу вот по поводу сидите вот услышьте, coin galaxy это возможно первая единственная биржа в мире где доходы от coin galaxy Компания, сама биржа, делится, делится э, с держателями CDC, с держателем монеты э, биржи. биржи. Вот. Поэтому перспективы CDC очень колоссально огромны Если мы даже достигнем какого-то там сотового рейтинга, это представьте, какие объемы и какие доходы может приносить CDC. Поэтому CDC это мой ответ, очень перспективная возможность монеты самом все и а, депозитарии это ну, мне кажется это единственное такое возможность иметь причастность а, криптовалютной бирже да может она сегодня очень маленькая может небольшая еще там сказать, но она разобьется она раскачается и вы представляете что будет с богченом 20 в мире и Мировое сообщество услышит о WebCoinе, а это значит, какое будет, какие будут сразу за ним пойдут объемы у Coin Galaxy, потому что все знают, что Coin Galaxy – это часть экосистемы Все, закрываем чат. Все, что сейчас последний вопрос, я отвечаю, и на этом будем завершать. Какие из них В скором времени вы услышите. Так, что у нас по картам есть новости? Карты выпустятся, как только на биржах превысит э, суточный объем более 200 тысяч долларов, сразу запустим карту. Ну, словах о будущем Райду. Будущее Райду будет применяться на блокчейне 2.0. Очень активно. Это первое применение. И второе применение. Вся реклама на пазл маркете будет только в Райду. Отличные новости. Спасибо за вашу работу. Ждем блокчейн 2.0 не услышала века что закроет те внутренние переводы внутренние переводы пока не закроем времена то есть но в скором времени возможно будем закрывать но даже если мы закроем значит мы дадим какие-то другие возможности для того чтобы движение по векам которые на которыми должно происходить да, движение вот спасибо за внимание я очень рад был что сегодня собралось аж 900 партнеров значит сообщество живой активная значит вы меня еще любите а я думал вы уже перестали любить уже такое с неохотой иногда выхожу да, да я, шучу. я вас всегда любил я всегда знал я всегда знаю чтобы с нами и мы все покорим все достигнем и все поставленные задачи все исполним на сто процентов и на тысячи Желаю всем хорошего вечера, больших успехов вам, веры, надежды. я имею в виду не женщин веры надежды, а истинной надежды в наше дело, в нашу компанию и на все достигнем. Всем пока.